Привет всем, Raymond Origins, вторая серия, и между сериями я попробовал подключить свой геймпад DualShock 4, и не получилось у меня, чтобы, собственно, игралось. Злобное плоскогорье, называется локация, и, скорее всего, будут называться также и серии. Какие-то подсказочки, что... Люмы – превосходная валюта луговины. Продолжай бить по блюмам, блю пока они не опустили. Придай больше веса своей атаке. Не торопись с завершением. Находясь в воздухе, надосать на землю и атакуйте, нанеся сокрушительный удар. Не напал. И не забудьте прихватить всех люмов. Ну и повторяется вот это вот Ох, люмы, еще люмы, х и так далее. Собственно. Так. Извиняюсь за скрип если его все-таки было слышно. Давай и но. Уа? Да. Да. Ясно. Ну, хотя бы сердце мы взяли и как говорится радует дувой нет как там да с геймпада мне было бы намного удобнее Потому что я человек который любит геймпады вместо клавиатура мышь что вах, ква, тикток, мен, ну, Я это уже даже пробовал, игра Я уже немного забыл Кажется Шифт, да yep. Побежали Вау Простите меня за то, что я буду молча играть порой. Но это, знаете, это из-за того, что я, собственно, залипаю. Ну, то, что игра такая, она реально залипательная. А, плюс. Вот так. Вот так. <связь> Чуть-чуть не смог. Да. Все, ладно. Нет. Спокойно. Нет. Все-таки сложно мне сложно. <с> не могу. Склава мыши. Секретку. Ей. Ну я знал, что надо там, да. А, погоди, нет, я кажется знаю, как это надо. Это надо попробовать на раскрутке достанет. Да. Вот и все. Вот так вот. Вот так вот надо. папа па па, -па, -па, -па, -па, -па. Мне радует то, что обратно не надо выбираться. Что он сам выходит из этой локации обратно. Вот это самое, что мне нравится. Давай и на а, монета. А уже все. Надо было быстрее. Попробуем? Нет, не получится. На тебе раскруточкой. Давай, бегом. Вау, просто сейчас, как говорится, на изи прошел. А, не скользкие. клавиши все равно путаю пока играю вот что я заметил хотя ладно кого обманул ни чуть-чуть о люминов собрать жалко что жизни нельзя дополнительно еще собрать например у тебя есть одна почему бы не собрать три четыре восемь двенадцать Да? Мать, мать, перемать. Зря поторопился. Вот так. Нет, потратил жизнь, идиот, идиот. Знал же, что только прыжком. Ну вот я реально же знал. И нет, нет, нет. Фу. Нет. Мать. блин вот в первый раз все идеально же получилось блин нет сначала люмин главный люмин люмин король нет нет нет Ладно, все. Пофиг. Без монеток. Хотя вот. Вот. Нет. Вот так. Я говорю, я не стараюсь, чтобы, собственно, взять всех. Но я стараюсь играть, чтобы все-таки побольше собрать всего. Да. Потому что, ну, не собирать никого. Это не очень. Ой. Фух. Но при этом и собрать всех я тоже не могу. Да. Я не, столь... не настолько хорошо играю, чтобы собрать все. И я надеюсь, я не сильно много молчу. Ну, реально вот затягивает. Просто реально сильно затягивает. Все, финаль. Два шанс, финаль. Ага. Вторую клетку я все-таки где-то пропустил, да? Ну ладно. 184 на счет. Давай, давай, давай. И всего лишь одна монетка. Ну вот. Нам, в принципе, одной достаточно, я думаю. Не так ли? Не так ли, ребят? Ребят. Назад на луговину снов мы отправляемся. Да. А, у нас 8. 8. А, а давай сходим. Давай сходим к дереву храпунули. Ну храпун, храпун дерево. Храпун дерево. Не дерево, храпун, храпун дерево. А, си, синий. Синий Реймон. Хе-хе. Прикольно. На мне не нравится. Красный лекух 15 за вот эту хрень. Нет. Я не хочу Можно мне обратно? Спасибо. Я хочу быть обычным реймоном самым что ни на есть обычным да да да отправляемся дальше и давайте тогда еще один уровень пройдем я буду все-таки тогда по два уровня проходить за серию два уровня за серию в принципе неплохо я думаю да вот да. подсказочки что пишут Выполни сокрушительную атаку на поверхностях для прыжков, чтобы прыгать еще выше. Когда разовьешь достаточную скорость, присядь и скользи. лучше -э -э -э -э. перелет, попробую слегка ослабить. Не волнуйся, с тобой ничего не случится. Наверное. И опять. Ага. А, вот так вот вот Просто не очень удобно расположили ах геймпад геймпадом не хватает не хватает не геймпада нет нет нет Е, Е, ма Ма Е. На. Все, сдул я их. Страну, уровень, конечно, начался, все. О, наконец-то звук. Дай, на. чем я прыгал, да? Собственно. И о. Блин, еще можно же было. Да, вот этих пять штук было бы десять. Ну ладно. О, баба. Эй. Ехали. Плавает на спине. Вы видели это? Прикольно, конечно, он плавает. Так. <смех> что за чудики, ребят? Юбисок. Вы что? Укурились, что ли? Я не пойму, когда создавали. Это, конечно, не основное Юбисовское подразделение создавало, но все же. О, представляете? А, ммм. Блин, надо же направить. У меня такая привычка. Прыжок теперь делать, чтобы он был вверх. Вот что у меня. Вот реально вот. Во-во-во-во-во. Давайте, на, на, на. Ага. Вот так, вот так. А, ничего не достал. <связь> <связь> да. <связь> Ладно, все, никаких вот этих левых неправильных высказываний больше говорить я уверен я уверен что вам скучно становится когда я просто тупо молчу и играю потому что тупо молча поиграть я думаю вы сами когда-нибудь сможете да хотя почему когда-нибудь игра-то бесплатная сейчас август только август с 18 числа о если не ошибаюсь опять же по 17 но сентября Пау. Не дошел. Нет. Да. Вот так. Вот так. И вот так. Нет. Нет. Есть. Yes, да. Нет. Нет. Нет. Я же вижу. <решил> блин, рука <жоп. смех> Да. Не <И> рука Ну, <смех> это все клава мышь, блин. Реально. Я, я попробовал между сериями. Поп попробовал вот. А! Да, ладно. все жесть фейлы начались фейлы влево пойдем а, фейлы какие фейлы да фейлы насчет того что я косячу не собираю все а начал я тему то что я попробовал между сериями поиграть В В! В! В! с ну, геймпад подключить собственно получается так не получается ладно давай и на последняя третья клетка серьезно я да жесть я ни одну секретку не нашел ну ладно я собственно не гонюсь за этим 196 на счет наш мой ладно это я. мой счет я уверен я могу и лучше играть но клава мышь меня все-таки убивает с этим и все равно здесь 300 аж надо. 300, вы представляете? Это же вообще жесть. Давай, побежали, побежали, побежали. Кусты, побежали, побежали. Нет, видимо, всю карту здесь не пробежать. Ну и ладно. 10 розовых неизвестных нам штук. Кругляшков. 10 кругляшков. Мы, собственно, заработали за эти две серии. Да, за эти две серии. А я буду с вами прощаться. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, аннотация будет оставлена. И что делаем? Правильно, смотрим другие прохождения тоже.